Выведенный на орбиту спутник военного назначения принят на управление. Российская Минобороны вывела на орбиту очередной спутник военного назначения. Аппарат уже принят на управление наземными средствами ВКСРФ. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства. Запуск ракеты-носителя «Союз-2,1», а с разгонным блоком фрегат и космическим аппаратом уже традиционно был произведен с космодрома Плесецк. Ракета стартовала ровно в 10 часов ровно по МСК. В. Спусковой площадке номер четыре, через две минуты была взята на сопровождение наземными средствами ВКС, еще через семь минут головная часть с разгонным блоком фрегат отделилась от третьей ступени. Старт и полет ракеты прошел в штатном режиме, через расчетное время разгонный блок вывел космический аппарат на орбиту. Ему присвоен номер «Космос-2553», спутник взят под управление наземными средствами ВКС, с ним установлена устойчивая связь. Отмечается, что космический аппарат запущен в интересах Минобороны. Ракета-носитель среднего класса «Союз-2,1», а в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России, говорится в сообщении. Между тем разгонный блок «Фрегат» обеспечивший вывод спутников в космос, сведен с целевой орбиты. Увод блока с орбиты был осуществлен с помощью включения двигательной установки. Подчеркивается, что это первый запуск ракеты-носителя «Союз-2» в 2022 году. Гендиректор Ракетно-космического центра «РКЦ» «Прогресс» Дмитрий Баранов прогнозирует около 20 пусков ракет «Союз» в 2022 году.